Добрый день, дорогие телезрители моего балагорного канала. Если вы соскучились по кинокартинам и телепередачам 80-х годов, тогда вы попали туда, куда нужно. Я представляю вам контент своего канала. Здесь вы окунетесь в атмосферу старых комедий и фильмов ужасов. Порвали штаны. Уважаемые товарищи, подписывайтесь на мой канал, ставим пальчик вверх и жмем на колокольчик. Все, Ну, это должно хорошо быть.